Так, друзья, всем добрый день. Я думаю, что здесь все-таки генеральный директор вытянет нашу фамилию, мы что-нибудь выиграем. То, что-то все хотят, хотят, мы уже, сказать, обсуждали, наверное, все нас сглазили. Ага, так. Я почему взял телефон, записал несколько мыслей, просто вот перед своим тренингом хочу с вами поделиться. Первое, та информация, о которой я сегодня буду говорить. Важно, чтобы после получения тех, кто с других команд, структуры и так далее, вы проконсультировались со своими спонсорами. Это первое. Потому что это очень важно. Разные системы, все дают школы по-разному. Я, как человек с педагогическим образованием, копаюсь очень глубоко, поэтому сегодня будет мясо. Я думаю, что это такая важная инструкция, которую вы сможете потом воспользоваться, и ваши люди просто будут расти в статусах, это раз. И второй момент, они всегда будут выполнять промоушены. Тема моя называлась чуть-чуть по-другому в плане, но я назвал ее все-таки по-своему, потому что я считаю это одним из ключевых моментов в сетевом бизнесе, потому что если вы являетесь ролевой моделью для своей команды, тогда у вас всегда будет результат. И еще вот э, пометил то, что пометил в телефоне, я вот смотрел сегодня на ребят, которые выступали, и вспомнил свое первое выступление, вот Леонид Гладких помнит. Я вы, вышел на сцене, в кронплазе это было, в квалификации жемчуг, был у меня такой галстук под самое горло, такой специалист с папочкой, и вот так вот ходил с одной стороны сцены, в другую вот так вот выступал, вот, вот так вот. Все, давал такой, такой тренинг можно сказать у меня был тренинг по дисциплине очень интересно вспоминать данные моменты и первое время когда я выступал еще вот даже внутри системы леонид как ответственный за спикеров постоянно мне звонил и давал втык говорил сергей расстегни верхнюю пуговицу вот это да, военная привычка она осталась, но мы работаем над собой, и вот ребята, которые сегодня выступали, просто супер зажгли, мы сегодня насмеялись, были эмоции, тем более с 2019 года был хороший такой перерыв, мы выступали только онлайн, сегодня вот все-таки собрались, и это очень круто. Тема моего тренинга «Играющий спонсор». Есть, ребят, представление, что это за человек вообще? Что значит «Играющий спонсор»? Что это за спонсор? Тот, который подписывает людей. Так, подписывает. Плане планеты всей. Отлично. Да. Начнем с этого. Смотрите, что мы видим? На данном слайде мы видим, что человечек попадает в цель. То есть это человек, в первую очередь, который умеет ставить цели, вот, и постоянно в них попадает. Так, сейчас мы включим. Ага. Значит, смотрите, я выделил две категории спонсоров, лидеров, можно их назвать. Есть такой смотрящий спонсор, который смотрит сверху. Вот У него есть еще такое выражение, когда ему задают вопрос, а что ты делаешь? Я работаю с командой. Есть такие, кто так всегда говорит, когда вам задают вопрос, что ты делаешь? Там закрыл квалификацию Sapphire, и потом такой... «Я работаю с командой» и перестает подписывать людей, там, еще делать какие-то действия, о которых мы поговорим. Знакомо вам это выражение? Знакомо, знакомо. Вот, потому что мы будем говорить не только в общем да, о чем-то, мы будем говорить еще и о вас. Потому что ну, я считаю, всегда нужно начинать в первую очередь с себя. Это такой спонсор, который вот закрыл какой-то статус и говорит, ребята, вам нужно закрыть сейчас следующую квалификацию, давайте, жмите, жмите, мотивацию такую дает, дает постоянно. Есть второй спонсор, ну вот у вас на картинке примерный пример такой есть, такой босс в кожаном кресле и говорит, давайте, работайте, ребятки. Есть второй спонсор, играющий спонсор. Это человек, который ведет за собой команду и показывает пример. И мы будем говорить сегодня именно об этих людях. То есть это человек, который в первую очередь делает то, что он спрашивает у своей команды. Или то, что он рекомендует своей команде. И здесь, да, <смех> в чем сила, брат? <смех> сила в постоянстве, друзья. То есть очень важный момент, а, тот навык, о котором забывают многие, и особенно закрывая там статус, даже жемчуг, да, квалификацию жемчуг закрывают ребята, и они перестают там подписывать, перестают делать там автошип, то есть вот такие действия обязательно, которые, которые нужно делать лидеру. Поэтому запомните, очень важный такой момент, и один из ключевых моментов вообще для того, чтобы преуспеть в нашем бизнесе, это постоянство. То есть вы постоянно делаете какие-то действия. Ну и давайте мы поговорим, что же это такое. Это рекрутинг, это запуск, То о чем говорил Андрей Санцевич, это рост квалификации, выполнение промоушенов, которые у нас есть, это деньги, это путешествия, это техника Apple. Быть там, где все происходит. Сегодня Петр об этом говорил. Очень важный момент, потому что есть люди, которые сегодня там на огороде что-то делают, да, потому что там дожди прошли, сейчас солнышко, там травку надо убрать, еще что-то сделать. Кто-то шашлычки жарит, а вы находитесь здесь. И вот я бы хотел, чтобы вы себе поаплодировали. Ребят, вот сегодня Леонид говорил о том, что вы один из миллиарда... Но важно, чтобы вы понимали, что вы сегодня свое время инвестируете именно в свой бизнес. Потому что у меня в команде были люди, которые могли сюда приехать. Даже минчане, которые могли прийти, но у них появились другие причины. У них там свадьба, еще детей там не с кем оставить или какая-то еще причина. Но есть люди, которые приехали издалека, из Бреста, допустим, люди приехали. Мы из Могилева приехали, 200 километров отсюда. Мы еще приехали вчера, и у нас нет причин для оправданий. Мы там, где все происходит. Это важный момент, мы в конце будем об этом говорить еще. Уважение вверх и позитив вниз. Я думаю, лидеры это знают. Те партнеры, которые это еще не знают, должны понимать, что вы никогда не должны негативить вниз команды. То есть вы не должны обсуждать своих наставников, со своей первой линии, или говорить там третья линия о том, что вы там как-то поругались со своим наставником, или вы какую-то неприязнь да, испытываете. Важно, чтобы негатива вниз никогда не было. Вы можете обсудить любой момент со своим спонсором, но ни в коем случае это не должны давать вниз. Плюс уважение вверх. Те люди, которые уважают своих наставников, они преуспевают в нашем бизнесе. Вы сегодня видели, выходили люди, которые говорили благодарности своим наставникам. И я хочу тоже это сделать. Я хочу сказать спасибо своему спонсору Андрею Санцевичу, который передо мной выступал сейчас, за то, что он тогда, давайте похлопаем ему, за то, что он в 2013 году, написал сообщение мне ВКонтакте. Мы всегда шутим, говорим, я человек из рассылки. <связывая> да, рассылка была удачной. Я хочу сказать спасибо людям, которые на меня повлияли. Это человек, который всегда приезжает на все наши презентации, и многому я у него научился, в том числе и спикерскому искусству, и коммуникациям. Это вот рубин нашей команды Леонид Гладких. Же, давайте мы тоже поаплодируем. И вышестоящий ряд – это Эдуард Гринько и Лариса Гудин. То есть это люди, о которых вы знаете. Давайте поаплодируем. Да, они смотрят. Андрей показывает. Поэтому я считаю, что вообще эта тема отдельная, про наставничество. Возможно, кто-то сегодня будет об этом говорить. Личностный рост. но это такая уже фраза, которую вы все знаете, я на ней сильно останавливаться не буду. И постоянство в бизнесе – это ваш образ жизни. Запомните. То есть вот как… Правило, утром вы чистите зубы, вечером вы чистите зубы, вы кушаете, завтракаете, обедаете, ужинаете – это постоянство. Вы должны понимать, что точно так же должно быть и в бизнесе. Вот, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь пунктов, где вы должны быть постоянны. Вот это очень важно. Дальше. Так как моя тема это действие лидера да, при выполнении, дополнительно, да, можно так сказать, которую я переименовал, действие лидера при выполнении тех или иных промоушенов, это такая инструкция, то есть инструкция, которую конкретно использую я. Вы можете эту модель примерить, проверить посмотреть, дает ли она результат, но это то, что вот в течение 8 лет, сколько я да, вот веду бизнес в сетевой индустрии, это то, что в течение 8 лет действительно работает, и будут потом слайды, я вам покажу, к чему в конечном итоге это приводит. Первое. Призываем себя в армию. Это важный такой момент. То есть, ну, Вы должны понимать, что значит призвать себя в армию. Это не значит, что вы должны там воен военкому позвонить, там, «Здравствуйте, я хочу прийти на срочную или альтернативную службу». Важно, чтобы вы сказали своим родным и близким, чтобы они вас поняли. Вы сказали там, «Света, там, Николай, там, муж, там, девушка» и так далее. Э -э «Я сейчас иду на промоушен тысячи долларов или там, 3000 долларов». Можешь это время там, детей со школы забирать сама, или там, с детского садика, или собаку выгуливать сама, или там что-то еще, какие-то домашние дела. То есть вы конкретно заявляете своим родным, что вы сейчас будете концентрированно работать на достижении этой цели. То есть вы закрываетесь от всего, от всех проблем, какой-то, понятно, то есть момент уходит на вашу вторую половинку, если у вас такая есть. И тем самым это приводит к тому, что у вас есть четкая концентрация. Прописываем цель на бумаге с датой. Очень классная фраза. Мечта, записанная с датой, становится целью. Всегда. ребят, вот очень важно. Те, кто это еще не сделал, вы знаете, что у нас идут очень классные промоушены. Очень важно, чтобы именно сейчас, если вы еще это не сделали, возьмите и запишите. Откройте чистый листок. Напишите у себя в тетради «Я» там, какого, 31 августа, там, 24.00, закрою статус сапфир. Все. Вы записали, и эту ну вот бумажку такую, я ее всегда на 4 половинки складываю, ставлю перед собой. И вот Катя, когда заходит в э, мой кабинет, где я всегда работаю, она видит, что у меня бывает так, что бумажки меняются несколько раз. То есть там 30 апреля такой-то статус не закрыл, заново переписываю, еще раз. Ну и получается, что где-то несколько раз мне приходится, то есть цель я переписываю. Это нормально. Не думайте, что если вы там поставили цель, ее прописали, она должна вот сейчас произойти. Но есть одна очень большая ошибка, которую допускают дистрибьюторы. Они доходят до этой цели, вы поставили, вернее, не доходят до этой цели, вы поставили цель квалификация Sapphire, и вы ее не выполнили, и что они делают? Они останавливаются. Вот этот перерыв ни в коем случае нельзя делать. Почему у нас получилось так, что маленький промежуток между сапфиром 50, хотя циклов нужно было выполнить 50, и сапфиром элит. Маленький был перерыв, то есть меньше года у нас на это ушло, потому что... Новая цель, она постоянно, то есть обновлялась, обновлялась, обновлялась, и мы постоянно не останавливались. То есть мы двигались, мы не расслаблялись вообще. И вот когда элита мы закрыли, можно было сделать там пару, пару суток какой-то выходной. И вот это одна из ошибок, которые многие допускают. Анализ, то что мы делаем? Мы делаем анализ структуры для выявления потенциальных победителей. Важно, чтобы вы вот, э, действительно вот, знали, что у вас происходит в команде, сколько у кого специалистов. То есть для этого у вас есть первая линия. Вы можете это сделать вместе с ними, сказать им, что вот, возьми, там, узнай, сколько у тебя там, посмотри, проанализируй свою структуру, посмотри, сколько у тебя человек, у которых там уже 5-6 специалистов, 7 специалистов, это будут уже потенциальные сапфиры. То есть с ними, им нужно сделать такой небольшой рывок, и они закроют статус сапфир. Что делают, опять же, спонсоры, которые погоняют? Они говорят, ребята, там, ты сейчас дистрибьютор, ты за 2 месяца должен закрыть сапфира. Есть такие люди, да, которые закрывают, но, как правило, это люди, которые уже с опытом в, сетевой, в сетевом бизнесе или очень часто вы видите там бриллиантов на, сцеле, на сцене, и бывает так, что у новичка может быть сложиться такая неправильная картинка. Он думает, что как этот человек за месяц закрыл бриллиант. Как правило, это люди уже с опытом. Очень редко бывает так, что человек... Там раз он без опыта вообще в бизнесе в первый же месяц стал сапфиром. Те, кто закрывал сапфира, они знают, что это работа, которую нужно сделать. Вот сапфиры скажите, нужно поработать или вы так просто об щелкнули и закрыли этот статус? Нужно, нужно поработать, причем поработать нужно очень хорошо. Поэтому важно, чтобы вы провели анализ своей структуры, в структуре вы понимали, сколько людей потенциальных. Но есть очень важный такой момент. Сейчас это будет дальше. То есть вы можете корректировку вносить, это тоже очень важно. Создание специального чата для этих людей. План личной работы и действий каждого дистрибьютора в чате обязательно. да. Сначала цель, потом план. Промежуточный контроль и анализ с возможной корректировкой. То есть если надо, где-то что-то подкорректировать, чтобы вы видели, кому нужно поднажать, где вы можете внедриться, помочь, да, где-то поработать с человеком. То есть важно, чтобы вы были, ну, в теме, вы в бочке, чтобы были с солеными огурцами, с огурцами вместе со своей командой, Они просто там смотрели, когда они закроют. И вот здесь, смотрите, очень важно, добавляем в чат проявившихся. Могут появиться люди, которые за этот период, уже сделают какой-то результат, они быстрые такие, шустрые, то есть они быстренько пойдут по карьерной лестнице, вот как ребята сегодня, которые выступали, Никита Каноник там за 5 месяцев, Петр Золотков, это ребята, которые быстро закрыли статусы, то есть они долго не раскачивались. И вот как раз-таки это та категория, которая является проявившейся. И э, подведение итогов и поощрение победителей, это в конце. Обязательно. То есть важно, чтобы команда знала людей, которые закрывают промоушены. Почему люди выходят на сцену и получают признание? Это важный момент. Потому что мы все сюда пришли, вот кто-то сегодня говорил, да, мы пришли за деньгами, но я как мужчина, я пришел еще и за признание. Для меня это важно. Мужчины согласны, что важно признание в жизни? Есть такое дело? Поднимите руки, кто считает. Отлично, да, потому что на работе, как правило, что начальник делает? <серкосновение> <серкосновения> делает, да. делает вот так, как Андрей показал. И именно в сетевой индустрии, независимо, какой у вас, какая у вас профессия, сколько у вас образования и так далее, то есть у нас есть обычные люди, там, человек из МЧС, да, есть спортсмен, есть мамочка в декрете, то есть люди разных профессий, которые в конечном итоге выходят на сцену, чтобы вы понимали там шоу-бизнесе для того чтобы вас признавали на сцене нужно быть ну, супер активным нужно проявляться и так далее чтобы люди о вас знали у нас здесь для этого достаточно просто поработать и вас будут признавать вас будут знать и люди будут понимать что вы эксперт в том или ином вопросе очень интересный такой слайд хочу вам показать проиграющего лидера смотрите. Слева вверху – это люди, которые едут в Дубай. Справа вверху – это люди, которые получают премии. Вы там видите, они сегодня выступали, кстати, на сцене, разные премии. Справа внизу – это люди, которые едут еще в одну поощрительную поездку. Слева внизу – это люди, которые получают технику Apple. Что одинаково во всех этих слайдах? Везде есть я. Запомните, видите, да? Везде, на каждом слайде есть я и Катерина, да, потому что мы бизнес ведем вместе. Ни на одном слайде нет меня. Вот это очень важно. То есть на всех, во всех промоушенах, которые проводит компания, я тоже участвую. Если я заряжаюсь с командой на какой-то результат – то я тоже иду, я не погоняю, не говорю, слушай, давай-ка делай, а я вот посижу, тут лето покайфую, там, в огороде покопаюсь или куда-то еще съезжу, я вместе с ними запрягаюсь. Поэтому люди тоже едут со мной. А когда вы берете с собой своей команды, это очень мотивирует. То есть они понимают, что вы являетесь примером для подражания своей команды. Они не ищут этот пример, где-то на стороне, они не смотрят на людей из других сетевых компаний, которые это делают. Они делают то, что делаете вы. Они вас просто повторяют. Постоянство. И вот это очень важно. И вернусь к вопросу признания, как раз у меня тут минута 45, время летит очень быстро. Есть один очень интересный ролик, я его показывал уже на онлайн мероприятие Спасибо. это ролик нашего признания с милана и вот я бы хотел чтобы вы прочувствовали эту атмосферу вот сегодня ребята которые выходили на сцену круто правда когда ты выходишь на сцену тебе генеральный директор вручает значок классно кайфанули круто было или нет что не слышу да! специалистов сегодня признавали так Я вам скажу я ж сам завидовать стал чтобы вы понимали, ребят, так признают даймондов в Венеции или там где-то в Милане на европейских мероприятиях. Впервые специалистов признавали круче, чем сапиров. Ну все устали уже сапфиром, там еле хлопали. А специалисты первые вышли, все. Это важный статус, я с этим согласен. Но очень важно, чтобы на этом статусе вы не останавливались и вы показывали пример, своим командам, не только вот здесь, вот это все, а чтобы вы… А, вот еще слайд пропустил. Мероприятие компании, да, тоже очень важный момент, то, о чем я вам говорил. Нужно быть там, где все происходит. Вот это тоже, видите, здесь я, то есть нигде команда не ездит без меня, куда они едут, туда еду и я. И вот этот слайд, вернее, это видео, я хочу, чтобы вы тоже его посмотрели, кайфанули, это вот мы с Катей выходили в Милане, чтобы вы вот эту атмосферу почувствовали. Ага, звук будет? Сейчас будем выходить на сцену. Вот, и в завершение я хочу сказать, чтобы в этом зале, где почти 10 тысяч человек, чтоб вы понимали, мы вместе с вами были в Венеции. Это вот я конкретно говорю тем ребятам, которые сейчас идут на квалификацию Сапфир, потому что начиная от Сапфира партнеры признаются вот именно на таких сценах. И чтобы каждый из вас, вы привезли такое видео, и когда вы выйдете, вы там кайфанете, чтобы вы этим заразили свои команды. Поэтому я вам хочу пожелать только быстрого роста, быть играющим лидером и всегда показывать пример. Спасибо.